<смех> прилег отдохнуть блин <смех> ему еще телевизора здесь не хватает всем привет друзья добро пожаловать на мой канал меня зовут арби и мы продолжаем прохождение far cry primal у меня появился уже навык езды на мамонте так что мы можем начать вот это вот задание воин каруш а потом уже можно будет вот это Охотница Джейма. Так. Доступно только что-то. Доступно только ночью. Понятно. И отправимся туда ночью. А пока идем на мамонтах ездить. Как быстренько, быстренько. Ой, нет, не то. О. Вот это черненький такой. Все. Это не нужен. Даже если не нужен, он все равно редкий. Все равно, и все-таки нужен. Так. Как мне тут пройти по-быстрому? Так. Вот ущелье, потом сюда, сюда, сюда, сюда. Костер. А если я разожгу костер, я смогу быстро перемещаться? Так. Надо бы разжечь вот этот костер. Так, отправлю сюда, чтобы уже немного открыть эти земли. И спокойненько перемещаться. Так. Может по дороге какой-нибудь северный камень найду. Так. Опа. Люди где-то. Ага, вот он. Вижу придурков. Держи. Ой, что-то не попал. Ну и лось нам тоже не нужен, так что бежим дальше. Эди, пускай тут дохнут. Ой, этот свой, почему. А, вот. Чего тут, чего вас тут так много-то? А вот леопард мне нужен, по-моему, точно не знаю. Да вроде нужен, сейчас посмотрим. Так, изготовление, леопард, леопард, леопард. Так, носорог, а вот леопард, мне нужно еще три, чтобы нести 8 дубинок. Че, еще что ли? Нет? Все, пойдем тогда. Так, я иду правильно. Да, все верно. Сейчас. Вот пройти вот здесь и сюда. Так, бежим, бежим, бежим, бежим. О, чувачки. Ой. Прости, что сразу не убил. Я случайно. Так, что-то наш, это что такое, ой, случайно стрельнул. это какой-то странный такой, а черный леопард, а черный лев, ничего себе, такого еще не было, так. Северного камня все еще нет, блин. Он а нужен был бы. Опять люди. Так, ребята. О, он мерзнет. Грейся, давай, дружище. так вот и мамонты пошли там внизу леопарды так вот уже тут рядом задание но все равно нам нужно сначала освободить один аванпост ой ой ой ой это же эти сильные А -а -а. Так, ладно. Оу. Ой, блин, волка уже убили. Так, ладно. Да вы чё, от Копий даже не умирать, дебилы. Так, в голову ясно, в голову они не умирают точно. соберем наши копия. Они им уже не нужны. Так, где ты? Вот и прекрасно. О, леопард. Он мне нужен. Иди сюда. Не убегай, блин, не убегай. Блин, это все из-за тебя. Чертов волк. Так, все. Аванпост. Готов. Теперь идем на задание. Тут уже близко. Так, здесь придется нам пойти налево и вот так. Обойти придется немного. Да подвинься, блин. А, во! черт так идем идем идем где-то здесь подняться можно да ты достал уже блин так где подняться а, вот здесь можно подняться идем вот еще и камень, черный камень, так, боеволы, яки или как они там называются они нам точно не нужны и сразу бежим дальше, вот и задание наше, это те, которые мамонтов убивают, да, все, начинаем, и что мне нужно, Раздавить удом. Блин, мне по костюм крыло найти мамонта, да без проблем. Где я его припарковал-то? Да где он? Он камень. Так, он тут, так, один готов, Т ой, ты да что такое, ты что уже бежать успел что ли? О, блин. Ну все, ребята. Вы... Ой, не то. На, короче. Да что такое? Самый умный. Да что, блин. Так. Эти умерли. Отлично. Так, сколько здесь еще этих, а, больше никого, а вот есть, все красавчик мой волк, вон там камень, ну камни нам тоже нужны, только конечно не черный, но все равно. И кости нам нужны. Так. Ну вот поджигай, давай уже. Вот. Уберись, молодец. Куда? Так, уничтожить кости. Костины, деревья удам, понял? Эй, ты чё, Дурак, что ли? Дубинку выкинул. Так, главное вот эти скопиями не ломать. А то... Мамо, больно, по-моему. Так. Ой, прошел. Вот. И... О, ребята. Здорово. Вс ⁇ куда дальше? Все. вот еще поблизости больше не, не вижу так идем туда человечишки чё Че орешь Да, поворачивайся давай. Все, готово. Так, теперь туда. Ты прыгать умеешь? Вот, молодец. Идем, идем, идем. Есть. Так, где еще? Ну там же ничего не осталось. Да вылазь давай. топчем людишек топчем наглые маленькие ублюдки вот все готово вернитесь на мамонте на его парковку понял парковка мамонтов Всё, слезай давай. А как слезать? Как слезать-то? Ну слезай. А вот, все, молодца. Эй, я ж свой. Вы чё, блин? Ребаны мамон. Действие было выполнено отлично. Держи, урод. Я им помог, блин. Они со мной еще дерутся. <рег> Че? <смех> Прилег, отдохнуть, блин. <смех> Ему еще телевизора здесь не хватает. Все, да, шкуру, быстро. Нормально. Так. Ой, с тобой еще драться. Так. Навыки. У нас есть какие-то навыки. Отлично. Скорость смены оружия с помощью X намного лучше. Так, не то. При лука на бегу. Наездник. Вы сможете слетать разных дверей после того, как... Приручить их. Соблизу быть тигр. Так. Буря медведь. Слезайте мне так же как и там, Бей и обшарь. Нет. Нет. Нет. Нет. Так. Перезарядка на бегу. Так. По-моему скоро наступит ночь и нам нужно вот на это вот задание. Где оно было? Вот оно. Отлично. Так, вот мы и прибыли. У нас тут наступает ночь. И можно начинать задание. Так, куда нам, что нам. Фу. Так, нам сюда точно. Вот его следы вонючие. Да что? Глина. Вон аж мухи летают блин. Фу таким быть. Так вот следы следы. Навонял то блин урод. Так так так так. А что мне нужно с ним вообще сделать? Убить его нужно? Местоположение обнаружено, Так ну, ничего себе, прям как царь, блин, вышел оттуда. Так, убить лося и снимите его. Так, главное не потерять его теперь. Йоу! бодается, блин? Быстро, быстро, быстро, быстро, нужно его догнать. Ну давай, блин. Ещ эти придурки за мной бегают. Так, что-то есть, черт. Да блин. Все копия потратил. Да что yeah. такое? Блин, он шустрый очень даже. Yeah. Черт. Да вы достали уже. Так, вроде попал. Есть. Мочи его. Сдохни уже падла. Блин. Чертовые индейцы. Есть, умер. Так. Где ты? Тварь. Урод. нормально все большой лось завершено выследите звери так шкура редкого тела лося все отлично у нас есть еще очко навыка так Скорость смены оружия, скорость прицельности также намного выше. Вот. Отлично. Посмотрим еще одно задание, карта, вот сюда вот. Вот мы и прибыли в деревню, так. Тут-тут-тут. Че у нас тут пещеру улучшить можно? А, барсук нам нужен. Барсук. Так. Че? Ну, дан гвард, джаржан, Вс, молодец. Так. Вот и наше задание. Отправимся туда и посмотрим, что там происходит. У нас тут задание с тотемами. Так, нужно выбраться вот сюда. бежим-бежим-бежим. Мне нужно немного припасов. Ну думаю по дороге можно будет найти немножко. Вот уже есть. Вот есть. Вот и все больше мне не нужно. Так давай-давай-давай. Так, по заданиям мне, по-моему, нужно убить э, удом и забрать у них какие-то тотем. Сейчас будет потерянный тотем. Так. Идем, идем, идем. Потерянный тотем. Нам, значит, нужно вернуть тотем. Отлично. Отнимите похит... похитить тотем, чтобы узнать, кто они такие. О! А почему только один красный светится? Ой, блин, его глючит начинает так. Так, так, так. держитесь ребятки и вам тоже вот так М -м -м, обломки тотема обломки еще один значит где-то блин в голову попадаю не умирают убейте и обыщите похитителей тотема что всех что ли обыскать Так, Что-то он очень далеко. Блин. Когда он успел туда убежать? Ну ты падла. Что я тебя догоню сейчас, урод. Мой волк вообще лазит где-то, непонятно. Ой блин, а не падай, так все, все ТТМ я собрал, отлично, задание завершено, Дух, не блин. Блин, сколько стрел на него потратил. А где этот... А вот он. Блин, не вижу из-за солнца. Так. Ой. Где-то еще. Вот и все. А где еще? А ч ⁇ за племя такое? Откуда они взялись? Так, это что за задание? Не понял события защитите охотников да ну в общем задание завершено сегодня получилось три задания сделать друзья но ну, а вы подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока